Дорогие друзья, год продолжается, работа кипит и 28 декабря 2019 года в городе Магнитогорск пройдет мой семинар, где я не собираюсь больше хайповать, я хочу просто поговорить по душам, потому что изрядно за этот год устал. Много было сделано работы, а какой работы, что я делал, как готовился, как сбрасывал, чем питался, чем мотивировался. Я расскажу вам именно 28 декабря 2019 года в городе Манитогорск, описание где, что, когда к этому видео. Ну и всех с наступающим Новым годом, друзья. Продолжаем двигаться дальше. Крепкого здоровья, всем удачи, любви, всех благ. Ну и до встречи, кто придет.